Почему человек способен тонко чувствовать других людей и их чувства? Узнайте, что такое эмпатия и как уберечь себя от чужих эмоций. Что позволяет человеку тонко чувствовать других людей? Эмпатия — это способность человека чувствовать других людей, чужие эмоции, желания чувства. Развитая сверхчувствительность позволяет воспринимать эмоции других людей. На самом деле... Способность к эмпатии есть у большинства людей, просто она выражена в разной степени. Это глубоко личное чувство, о котором не принято говорить. Своей сверхчувствительностью нужно уметь управлять, использовать по своему желанию, и выключать, когда она не нужна. Некоторые люди интуитивно знают, как это сделать. Другие этого делать не умеют. В этом случае эмпатия будет приносить страдания своему носителю. Некоторые люди даже не могут различить эмоции, для них все ощущается, как собственные чувства. В обычном состоянии, когда человек не обладает развитой эмпатией, или когда способность осознанно отключена. Когда эмпат центрирован в себе, он похож на чашу, а когда начинает активно сопереживать, то становится как дуршлаг. Поры пропускают психическую энергию к человеку. Выстраивается связь, и эмпат начинает тонко чувствовать его переживания. Также происходит и обратное, когда в вас переходит энергия внимания из окружающего мира, от других людей, мест и событий. Здесь нужно тонко чувствовать грань и не притянуть к себе проблемы других людей. Если эмпатия управляема, она становится могущественной способностью, потому что позволяет предвидеть вещи и события, происходящие с другими людьми. Это стало способно, благодаря предмету сакрального знания – скрижали. Перед действием происходит процесс принятия решения. Эмпаты способны тонко чувствовать других людей. Только представьте, какие удивительные возможности дает Скрижа. Считывать желания других людей. Узнавать мысли. Разоблачать ложь или убеждаться в искренности. Предсказывать свое будущее и будущее близких людей. Узнавать исход важных событий. Узнавать, как поступить в сложных ситуациях. Скрижаль позволяет испытать опыт единства бытия, почувствовать себя другим человеком, понимать поступки других людей. Если же эмпат не знает, как отключать эту способность, то это сильно влияет на его жизнь и здоровье, постепенно разрушает его. С помощью скрижали, вы сможете осознанно управлять этой энергией. Как проявляется неконтролируемая эмпатия в жизни? Спектр этот велик. Это всегда приводит к потере внутренней энергии, через постоянное растрачивание эмоций. Это может доводить до физического изнурения. По сути, эмпат берет на себя физическую и эмоциональную боль других людей. Уже получены научные доказательства того, что высокий уровень эмпатии благотворно влияет на физическое и эмоциональное здоровье, а также на уровень духовного развития. Оказывается, чувство эмпатии может сделать людей счастливее. Развитие этого чувства с помощью скрижали обезопасит вас от дурного воздействия. Кто сказал, что сопереживание и сострадание можно проявлять только к несчастным людям? Вовсе нет. Попробуйте проявить эмпатию к счастливому человеку, и вы увидите, как преобразится ваш мир. Только представьте. Вы видите счастливых людей или представляете, скажем, молодую влюбленную пару. Настраивайтесь на них, ощущайте их состояние и начинаете наполняться позитивными эмоциями. Чувство эмпатии позволяет напитаться флюидами любви и счастья. Вам захочется смеяться, прыгать от радости и одаривать этим счастьем весь мир. Любовь и радость развиваются по всему телу, лаживает каждую клеточку, разглаживает кожу, оздоравливают все органы и системы организма, повышает уровень энергии, улучшает кровообращение, работу мозга, гармонизирует общие состояния. Вы чувствуете себя бодрым и молодым, а ваши глаза и лицо сияют счастьем и окружающий мир преображается вместе с вами. Разве не прекрасно? Это просто волшебство. Данную технику я привел для примера. Вы сможете в произвольном порядке составлять необходимые события. Все, что вам нужно, это повысить свой уровень эмпатии. Скрижаль позволяет за несколько дней перевернуть сознание человека в лучшую сторону. Эту методику рекомендовал сам Кришна. Это своего рода настроено на добро и позитив. Проснувшись утром, коснитесь скрижали, скажите себе. Я рад, что проснулся. Мне подарили драгоценную жизнь, и я не потрачу ее напрасно. Я постараюсь стремиться к развитию для достижения поставленных целей. Я запрещаю себе злиться, не допущу осуждающих мыслей. Я буду добрым ко всем и постараюсь помочь, чем смогу.